Отправляемся туда. Бляха! Куда ты несешься-то? Куда ты несешься? услышь ну, ты, ублюдок? А -а -а -а. Мне бы сюда ехать. бегушки Такси, такси. Вези, вези. До ночных дорог. До ночных так, ног. Эй, эй. <сؤال> эй, эй. Ч ⁇ не можешь, как этот? Что же с вами произошло, тубнюху? Человек. <Нога>. Ноги такие. Всем доброго времени суток, друзья! Меня зовут Валерий, и мы продолжаем с вами GTA 5 Итак, у нас выполнено э, последнее громкое дело, поэтому так. Поэтому я так полагаю, что мы подошли к финалу. К финалу, к разгадке, к развязке. Вот э, между конфликтом, короче, между друзьями. Так, Франклин у нас отправился домой. Нам нужно теперь добраться до туда. Окей, дом у нас нынешний Получается, так, что с картой Почему он не двигается Так, окей а -а -а Нынешняя нынешний, нынешний дом Отправляемся туда Бляха Куда ты несешься-то? Куда ты несешься? Ну, слышь ты Ублюдок Ляха. Две звезды уже. Откуда? Драйвер. Иди в жопу. Ляха. Нет, нет. Драйвер. Остановите машину. Я, в принципе, не на машине, я на мотоцикле. Так что... Так что ваше предложение не принимается. Я пока еду до дома, наверное, сейчас отстану. Я надеюсь. Только вот я не понимаю, а... почему надо ехать домой. Что-то произойдет. Кронк меня на заложники возьмут. Или что? Уж там меня ФРБ ждет. Они же все-таки сказали убить Тревора. Мы сказали, короче, в комментах, что развязка будет довольно логичная ну, все логично все будет четко все логично короче так вот. ну посмотрим а -а -а! мне бы сюда ехать фигушки фигушки я даю фигушки Бляха сейчас наверное где-то вообще там Непонятно где в больнице очусь Оч очу -чу -чу -чу -чу. Понятно, мне нельзя давать мотоцикл короче <с Austria> Вот Стой Спасибо no uh! дела, У меня дела, у меня дела У меня дела, у меня дела, мне нужна твоя машина, у меня дела Франкинг, закрой дверь. Окей. Эх, а вот по воде здесь в такую погоду может тачку-то несет нехило. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Стоп, стоп стоп стоп Аккуратно, аккуратно, спокойно. Не носись. Не носись. Нет, стой. Вот они, я говорю, я, они специально вот э, поворачивают. Я, стоит только разогнаться. Они поворачивают именно перед тобой. Э, или еще как-то что-нибудь, чтобы я врезался. Чтобы именно вот я врезался. Не дают они спокойно, короче, проехать-то. Разогнаться. Блях, вот до, до сих пор вот я удивляюсь. Кто строил вот эти вот дороги, короче. <см�> Смотри, какие повороты просто жестокие. то блях этот архитектор этих дорог? Все отлично, приехал. Опа, а у меня тут за джипарь. Прикол. Прикол. <клачет> Че, никого дома нет? Ляха. Стоило только войти, уже звонок в дверь Кого там еще принесло? Я хотел отдохнуть Выпить винца Эй, эй умник, это эй. я Какого хрена тебе нужно? Ты деньги принес, мудак? Эй, Слушай, у тебя есть кокосовое молоко или что-нибудь подобное? Мне нужны электролиты Черт, жарковато, да? Чувак, ты что, на тот свет торопишься? Тебя прям прямо сейчас туда отправить? О, oh, no, oh, нет, брат Не меня не О oh, yeah. oh, да Но это же мой кореш Но это же мой кореш Он передал, предал всех, кого знал Он травил тебя в дела федералов И сорвал несколько моих бизнес-проектов От него нужно And избавиться И знаешь что? Я бы хотел сказать, что тут ничего личного Но на самом деле это очень даже лично. Но Федералы, они приказали убить Тревора А я, естественно, не могу замочить обоих Федералы, Стив Хейнс, Дэйв Нортон Этих клоунов я бы даже в свои торговые центры на работу не взял. Я могу сделать один телефонный звонок, и все, их карьеры конец. Ну что, будешь слушать? А, человек, который мечтает о пенсии в 50 кусков, или В, миллиардера, которому даже президент позволяет тискать свою жену, или В, В, словно полный идиот, постарающийся спасти своих наставников, и в результате станешь врагом для всего штата. А, Б, или В. Время пошло. Тик-так, тик-так. Твой ответ? Знаешь что, чувак? Пошел ты в жопу. Гениально, приятель. Просто гениально. Но времени у тебя все меньше. Подумай об этом. А у меня на носу триатлон. Нужно тренироваться. Пока, пока. Иди в жопу. Нормально. Так, убить Тревора, убить Майкла, спасти обоих. Нормально. Да, этот хочет, чтобы я убил Тревора, тот, ой, этот хочет, чтобы я убил Майкла, тот хочет, чтобы я убил Тревора. Блях, они мне ничего не сделали. Вот, они мне ничего не сделали. Я спасу обоих просто. Я просто спасу обоих. Не плевать. Они мне ничего не сделали. Франклин? Лестер, Лестер да. чувак, нужно Блин, поговорить. У меня проблемы, и ты можешь I мне problem, помочь. Man, да I'm пошло все в жопу. У нас всех проблемы, ты можешь всем нам помочь. Успокойся, right? ладно? И приезжай ко мне. Right, I... Ладно, ладно, еду. Так, еще и Лестер тут что-то впутывает А Лестер чем поможет, интересно <coughs> Так, ладно, я поеду на свои тащили Так, стопе Лестер, Лестер, Лестер Бляха, а ну почему они все далеко так? Надо было таксишку вызвать И не париться И не парится так что еще наверное я блин, блин это в, в город еду, короче и такси наверное вызову что жесть настолько далеко все так ладно сейчас здесь день парканусь? Вар, все хорошо так такси так такси такси не нафиг Не то. такси, такси вези, вези до ночных дорог и ног hey, right так, я думаю, это вот этот, да? нет? Он? вот же такси Больше вот чувак сядет в такси hey, нет? а, нет Такси, такси, визи, визи. такси, такси, такси, такси, такси, вези, такси, такси, такси, такси, такси, такси, такси, такси, такси, такси, такси, да? такси, такси, да в смысле, как тут? вот это? Все, едем к Лестеру. Пропустить. Так, пропустить, я говорю. Вот так, сэкономим время. Потому что неизвестно, как, насколько затянется эта вот... А... Миссия финальная. Может, это и не финальная миссия. Я, я фиг его знает. Я не знаю. Так, приехали к Лестеру. Окей, на. На стол. В чем дело, брат? Как ты думаешь, мать твою? Чувак, ты только представь себе сценарий, в котором все накроется еще более страшной жопой. О, в голове столько вариантов. знаешь, я боюсь, что ляпну что-нибудь. А ты потом сдуешься и скажешь, что нет, просто у одного парня такая же татуха. Почему тебе просто мне не сказать? Один мудак хочет, чтобы я убил Майкла. А другой мудак поручил мне убить Тревора. Я не могу убить их обоих. Чувак, я полной жопе. Ни хрена не знаю, что делать. Черт. Вижу. Кто эти мудаки? Стив Хейнс, злобный мудак из ФРБ. И Девин Уэстон, ну, ты знаешь, это злобный богатый мудак, который вообще хрен знает с какой нары. Точно. Так-так, ну я бы сказал, убей Майкла, а затем Тревора. Чувак, ты это серьезно? Ты в жопе, понимаешь, я я, я. я даже не знаю. Чувак, ты знаешь все. Знаю, но. Но мне жаль. Мне жаль. Других вариантов не, нет. Не представляю, как тебе можно разобраться сразу с обоими. Знаю, чувак. Черт. Мы в полном дерьме. Каждый из нас получи в дерьме. Если только. Так. У Стив Хэйнса большие проблемы с забойне в центре корпуса а Девин Уэстон? А, невероятная сука Б, друг Дона Персиале, который руководит Мэри Уэзер Более того, мне кажется, что Уэстон владеет частью Мэри Уэзера Точно, 11% Совсем неплохо для псевдолиберала владеть армией наемников И, оба наверняка позовется на слитки, которые мы только что взяли если я скажу им, что вы сейчас в, лите... в литейный Муриета Хэст золото, то может. Может, они оба нанесут вам визит? И бам! Мы берем их голыми руками. Других идей у меня нет. Ладно. Я свяжусь с Майклом Тревором. Ты двигай в и приготовься. Понял. Хорошо. Черт. А ломар тут при чем? Ну и что там? да жопа у нас полная, братан. Uh, Все в норминге. Кто-то в странном расходе может лучше, чем такой странный психокет. Ой, я. я это и хотел услышать. Короче, слушай, я сейчас за твой подъеду. Жду. А ламарта при причем здесь? Так. На мотопедке ты можно, да? Или на такси с этим заехал Просто на дело, на такси поехали <смех> Короче, я так понял, они сейчас ловушку сделают этим двум дебилам, короче ФРБшнику и богатею Заманить их, короче, на литейную И просто бам-бам-бам Но я надеюсь... О, надеюсь... Я, я не надеюсь, а предполагаю, что... Они придут не одни, короче С подкреплением Во всяком случае, вот этот... Кто он там? Хейнс, да? Который... Или, а, нет, не Хейнс, Хейнс, да? Или Дэвин, как он? Который... Богатый Он по-любому придет... С наемниками. Так, мы едем в один летящий цех. Приедет с наемниками по-любому. А второй ФРБ, ФРБшник, я не думаю, что он приедет, короче, под креплением. ФРБ. Ну, с федералами Хотя фиг знает, все возможно. Бляха, я думал, что сейчас про будет, ну, передо мной будет проезжать, проедет а тачку. Не остановится. <соединяющие> Леха, чувак, <и> <соединяющий> я хочу, вас извини. Я думал, просто рядом проеду. Но он по-любому живой, я его только рукой задел. Все, поехали. Слушай, там должен быть Майкл Тревор, ты можешь тут постоять, нам маякнуть, когда жульки приедут? Понял, чувак, звякнул. Так, войти Ой, сейчас будет жестко. Я думал, битва с Мериозер была самая жесткая. Я думаю, сейчас будет вообще трэш. Где Два ушлепка. Может, это у нас последний бой с армией наемников? А ты взял с собой винтовку? Да, винтовка, это хорошее оружие, оно меня не подводило. Это оружие заставляет меня думать, что это подстава. Это и есть подстава. Мы заставляем Мэри Озер. Как вы хрена я рискую своей шкурой, спасая вас мудаков? Если вы собираетесь перестрелять друг друга. Меня ты не спасешь, ты спасешь его, а ты спасешь жирного ублюдка. Чуваки, включите наконец ваши гребные мозги, и помиритесь. Иначе я каждого шипингую пулями. На то есть. Очень мутные чуваки подкрадываются. Отлично. Ты слышали? Ну значит, сейчас или никогда? Тревор, давай. Твою мать! Что мне делать? Right, так, чувак, ты идешь вон there туда. Ладно, что мне делать? Ты занимаешь me. позицию yeah. здесь. Ладно, я пойду туда. Оцепите здание, следите за своими сек... сек... сектор... секторами. Чувак, ослабься, жди. Посмотри, нет полиции. Или это море вызов? А, это нападите из-за на группу ФРБ, и будете готовы. Так как буду я готов, не спекали же, я буду готов. Все, погнали. Да начнется, мать его, игра этого свечения вот а, литья там какого то я я его все вижу слишком ярко все. здесь они тут поверхне дверей на дальней стороне так так так майкл майкл майкл майкл там маризер на майкла напал да бляха тревор теперь так да впереди ты на тревора. Спасибо, что пришли, козлы. А -а. Лежать, мать вашу, лежать, лежать, лежать. Это золото будет наше, не ваше. Хотя я не уверен, что именно здесь плавится то золото, которое мы украли. Хотя фиг знает, может и здесь. Где ты? Мне кажется, кажется, они меня заметили, они, они меня окружают. Мы разберемся, вручая своего друга. Ладно, ладно, я уже иду. Выберите Франклина. Точно разберетесь? Иду с минуты на минуту. вниз спускаться. Так, так, так, так, лестница вниз. Где-то там лестница вниз. Где то лестница вниз. Да иду, иду, держись, братан, держись. Держись. я приду, сейчас все будет. я в курсе, что тебе нужна помощь. Я сейчас приду. Все будет, ништяк, чувак. Вниз сы. Я не вижу лестницы спуска вниз. Бляха, как не спуститься вниз? Help, я понимаю, LB, что I тебе нужна help. помощь. Я не вижу no. где спуск вниз. С О С С Да в смысле, блях, я только нашел выход. Ламар погиб, ну ты там погиб-то. Эй, эй. Эй, эй. Эй, Алиса? Эй, just hold on, I'll be there. Вон. В смысле, что это такое сейчас, Роннет? Так, погодя, а где он? Он здесь где-то? А, он на улице уже стоит, точно. Охереть. А, посмотри, сколько красных точек. Держите, Настя, с врагов. Ща мы сдержим. Это ФРБшники. Да? Нифига не мариотик. А, нет, наём... наемники. Хотя... Блин, я уже не понимаю, кто кто есть кто. Я... Обзорвись ты уже там. Ти, Ти, отвечай. Фрэнк, кажется, Ти в беде. Он не отвечает. А там, где я его видел в последний раз сейчас отряд ФРБ. Мне нужно оставаться с ломаром Так. Да ну нафиг, Тревор, Тревор, ты чё? Ладно, я постараюсь найти его. Эха, Тревор. Че, вести себя как козел, пожалуйста. Леха, я там не вижу никого. Я никого не вижу. Угу, ну вижу, сидит. Готов. Яха. Ну, вылези. Готов? Давай быстрей! Готов? Леха, подмога Ч они все такие нетерпеливые, томатик матик? Леха. не можешь, как этот? Что же с бурзошлом там улекла? Че, нога. Ноги такие. Звездец. Почему так сложно? The problem, На. Не надо добежать, он до той рубки, я так понял, да? Или чё? И куда? Все, бегу. Давайте, да, бляха пробежал. А что ты так, это, не останавливается как-то сразу? Я отпустил, он еще бежит. Да в смысле как это? А Тревор погиб. Да ладно. А ч он погиб? Я пошли, вон, вон, короче. Я думал, не разобьюсь. Да Че за то, ну? А да где ты? Блять, что-то все медленно. Слишком медленно. Иги ты к Тревору уже. Где он? Здесь? Где, а где Тревор? он здесь сидит а вот и я. я так за тебя волновался мне вломили я решил немного переждать приятно чтобы ты не беспокоишься ладно больше так не делай еще смотри осторожно сюда идет много врагов <связывая> да смыть <связывая> <связывая> просто ты вымораживает Здесь вроде ничего сложного такого нет, но бляха, из-за этого какого-то тупизма вообще непонятного. Все как-то медленно, что-то. Как эти, бляха. пешочком вот идет. Беги давай, ну, пешочком он идет блядь. Все! Шли в Давай, речи, речи, речи, перезаряжайся! А стреляй ты, твою мать, дебил. Пять раз нажал, блях. Беси бесите. Еще бегут. Это просто жесть. Он, короче, вот просто на скидку, вот когда вот такая вот, ну, когда спецспособность включаешь, а получается он не стреляет на скидку. Ч там один остался? Неужели? Да, иди. еще с двух сторон. Yeah, Frank, все. We'll да, все чисто, фрейк, сдание зачищен, идем к выходу. Ошибись. Да в смысле, куда то бежишь? Майкл, ты такой тупорылый, а? Да в смысле? Is... Погоди, он сказал, бежим к выходу. А куда он бежит-то? По куда-то. Непонятно. Выход наверху? На крышу, что ли? Или куда он побежал? А, вон он стоит. Ч ⁇ -то какая-то песячая миссия. <laughs> Охренеть их там. Чего тут реальная жесть. Да я уже вижу. Как аптечка. не взял. Не беру. Да в смысле? Это самой произвольный, не знаю, движение. Так. В кого? Где в кого стрелять? За машиной. не них такой камуфляж, что сразу то и не заметишь, не увидишь. Вертолет. Все долетался, вертолет. Сказал долетался. Так, так место поменять, наверное, потому что ни хера никого не вижу. Да в смысле, кто стреляет, ты был? самый самый этот хитро выжранный что ли охренеть их там они он спать под, под низом подо мной под там внизу. он внизу как у него пули летят вот вот так вот чтобы майкл погиб то Ниша, дичь. Да! <laughs> yeah. Yeah. А почему я снизу-то? Я же был наверху. Почему я снизу? Очень непонятно, кого сюда, кого, кого, в кого стрелять, кого, кого спасать. Да ты не сдох? Uh. Uh. You да в смысле? Ты что ты не сдохни, что падла? отлично бляха ты бляха отсюда пошел пошел пошел твою мать вот мне нужна помощь ой ой ой ой ой ой ой ой все долетался ой Так, где они? Где эти ушлпки? Так! Oh, Просто Майкл Рембо, мать его! Отлично, отлично. Возможно, это все. Встречаемся по грузовичному отсеку. Ништяк. Жизни, правда, вообще... Сгулькинкуй. Похоже, у вас все получилось. Ага, пока. Вот именно пока. Что дальше, а? Будем дождаться, когда нас убьют? Или это того, что эта сука снова переметнется? Да пошел ты! Никто никуда не переметнется, и ты это знаешь. Слушай, чувак, я так понимаю, что это дерьмо нам еще долго расхлебывать У нас куча старых друзей, которые можно вправить мозги Куча друзей Похоже, будет много кровищи. Нет, нужно просто заткнуть рот паре болтунов Ну давай посмотрим это Стив Хейнс и Дэйв Нортон нет, он нам нужен живым. Зачем? Чтобы потом до нас никто не докапывался. А тот мудак из Триады, которому кажется, что у вас двоих роман... Твою мать, он точно вернется. Да, точно. Ну кто, парень, который подставил Ламара? Стреч? Мы его звали? Ага, Тревор завалил кого угодно, лишь бы утолить шарту крови. Эй, эй, это называется расставим точки на И. Если мы хотим жить в мире и спокойствии, нужно расставить точки на И. Чувак, от стретча одни неприятности, но тогда нам нужно будет разобраться с старыми друзьями, с Дэвидом Уэстом и... ну, там поняли, да? Для начала позвони Лестеру, что ли? Кто это? Прекратите звонить на этот номер. Это, это я, чувак. А, ты жив? А то я подумал, что твоя мобила попала в чужие руки. Не, слушай, я тебя включил на громкую. О, Майкл жив? Да, я тут. А второй? Я еще посмотрю, как тебя в землю закопают. Угу. Чего ты хотел? Просто повазарить? Нет, есть работа. Можешь дать нам координаты кое-каких личностей? Постараюсь, кто вас интересуется. Для начала Стив Хейнса. И этого козла Дэвина Уэйтсона. И Вэй Чена. Вэй Чен. И еще Стретча, приятеля Франклина. Стретча? А, его настоящий имя Гарольд Джозеф. Ну ладно, я могу вам сообщить, что агент Хейнс снимает свое шоу на пирсе Дель Пьера. Разрешение на съемки появилось мгновенно. Чур он мой? Мне сразу захотелось шмальнуть в эту как только я его видел. Ладно, ладно, ладно. О, у меня есть сигнал мобильника мистера Гаральда Джозефа. Он в центре имени Би Джей Смита. Им займусь я, нельзя, чтобы его видели в компании за корректированных преступников. Идет. А для меня есть что-нибудь? Кредитка это учена, только что заплатили за бутылку Магну в клубе Pacific. Ладно, я спрошу у него, куда я приду. Когда что-то найду, мистера, ладно, отлично, короче, я устал просто, я устал, болт, читать, я устал, У меня язык уже не, не поворачивается, так убить мистера Чина, погнали. Так, план мы застанем, давай я его осуществим. Мы должны уничтожить выбранные цели, любое отклонение от плана приведут к Очень Короче, понятно. Три цели, три убийства, понятно. Сейчас мы это все сделаем.